добрый день дорогие друзья проект Diamond профи Center и как правильно зарегистрироваться в этом проекте расскажу в деталях если вам интересно пожалуйста смотрите данный ролик до конца будут бонусы первое что вам нужно сделать для того чтобы зарегистрироваться в этом проекте это пройти на сайт проекта по реферальной ссылке моя реферальная ссылка находится в описании этого видео либо можете нажать Прямо в самом ролике на кнопочку «Присоединиться к команде». Что происходит, вы попадаете на главную страничку сайта Diamond Profit Center. Значит, друзья, у меня будет сейчас немножко притормаживать, потому что я ломлюсь на проект через, в данном случае, через Францию. Делаю это специально, потому что в проекте проверяется API через который вы входите, чтобы запретить повторную регистрацию. но ну, вот я уже на этом компьютере, наверное, 125 раз регистрирую себя и своих рефералов. Как это можно делать? Как можно повторно зарегистрироваться и вообще как выжить все из Diamond профи центра? У меня два ролика записано. Первый ролик о программке, которой я сейчас пользуюсь прокси Switcher. Нажмите на аннотацию и Отдельный большой вебинар, который рассказывает, как максимально зарабатывать в этом проекте. Тоже аннотация ну, на данном видео. Попали на сайт, нажимаем на кнопочку регистрация. Ну, как уже я сказал, у меня подтормаживает, но сейчас эта страничка загрузится. Ну вот, страничка обновилась, наконец-то. Не очень удачный я выбрал прокси. То я делаю дальше. Дальше заполняю простейшую форму для регистрации. То есть требуется ввести логин, придумать для него пароль, прописать свое имя, фамилия. По-русски можно писать проект русскоязычный. Телефон. Вот обязательно правильно указать электронный адрес, потому что он должен использоваться для восстановление пароля и пожалуйста правильно указывайте свой скайп для чего для того чтобы ваши рефералы могли с вами связаться обратите внимание что вас пригласил в проект чайка 1934 это мой сейчас логин я строю свою команду как раз вот под этим логином чайка 1934 Далее, что вам требуется указать? Вам требуется выбрать вашу деятельность в этом проекте. Кто вы будете партнером, работником, либо рекламодателем. Значит, друзья, сразу хочу сказать, что вы ответите на этот вопрос. Это абсолютно не важно. Затем в настройках своего аккаунта всегда это можно поменять. Причем влияет этот выбор только на одно. Какая страничка у вас будет открываться? В вашем аккаунте первый то есть если вы выбираете работник будет открываться страничка работника с списком действий рекламодатели рекламодателя партнер партнера все выбор любого из этих направлений никаким образом не мешает вам работать в двух других то есть если вы выбрали работника вы можете также давать рекламу вы можете также покупать партнерские пакеты и строить свои структуры то есть тут нет никаких ограничений так я сейчас быстренько заполню бланк. Так, вот я бланк заполнил. Обратите внимание, опять же сайт проверяет уникальность вашей почты, уникальность вашего телефона. Если хотите повторно регистрироваться, желательно все эти данные м, придумать новыми. Все, я выбрал тип работника – это рекламодателя, то есть тип свидетель – это рекламодатель в этом проекте, и нажимаю кнопочку регистрация. И сразу же попал в новый свой зарегистрированный аккаунт вот посмотрите на балансе все по нулям моя новая реферальная ссылка для этого аккаунта с этого аккаунта я буду давать рекламу вот и эта реклама мне будет обходиться практически в 50 раз на 50 процентов дешевле чем если бы я ее давал со своего аккаунта почему так я расскажу в отдельном ролике Друзья, спасибо большое всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Если вы хотите раскрутить свой проект, научиться э, использовать сервисы, подобные данному, именно на пользу себе, а не во вред, пожалуйста, Присоединяйтесь к моей реферальной программе в этом проекте, регистрируйтесь в проекте, пишите мне Skype. Своим рефералом, который переходит на платные пакеты, а что это такое, я в отдельных роликах расскажу, я дарю замечательные бонусы и, естественно, помогаю продвигать их проекты в сети. Занимаюсь я этим уже профессионально, я сертифицированный менеджер каналов YouTube. То есть о YouTube я знаю достаточно много. Еще раз спасибо. Скайп, все мои координаты. Спасибо, до свидания.